Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, продолжаем проходить Geometry Dash World, это последний уровень на первой локации под названием Frontline. Всем приятного просмотра. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем ролике.